Чтобы войти в систему 1С Розница, необходимо на рабочем столе дважды нажать на желтый значок с текстом 1С. Откроется окно выбора информационной базы с двумя строчками выбора. Для работы в системе выделяем наименование той базы, у которой в скобочек указано рабочая. Затем в правой части окна нажимаем кнопку «1С предприятие». Откроется окно авторизации, в котором необходимо указать свои учетные данные. В поле «Пользователь» необходимо развернуть выпадающий список, нажав на кнопку с изображением треугольника вниз, и выбрать имя пользователя. Тогда список пользователей закроется, а в поле «Пользователь» отобразится выбранное имя пользователя. В поле «Пароль» необходимо ввести пароль. Это 5 последних цифр вашего снился. Нажимаем «Поле» и вводим пароль с клавиатуры. Если на рабочем месте кассира нет клавиатуры, то для заполнения полей авторизации необходимо использовать сенсорную клавиатуру. Значок клавиатуры находится в правом нижнем углу. Если значка нет, следует добавить сенсорную клавиатуру самостоятельно. Для этого внизу экрана правой кнопкой мыши нажимаем на панели задач. Обратите внимание, в зависимости от операционной системы меню может отличаться. Если на компьютере установлена операционная система Windows 10, то выбираем «Показать кнопку сенсорной клавиатуры». Если же операционная система Windows 8, то выбираем панели сенсорная клавиатура. В результате в правом нижнем углу должна появиться кнопка сенсорной клавиатуры. Нажимаем на кнопку. На клавиатуре отображаются кнопки с буквами. Необходимо поменять режим клавиатуры. Для этого нажимаем на кнопку с изображением амперсанта и цифрами 1, 2, 3 и вводим пароль. Обратите внимание, что вернуться в режим с группами следует снова нажать на эту же кнопку. Затем для подтверждения заполнения в окне авторизации нажимаем кнопку ОК. Вход в программу выполнен.